надо запомнить где выход но мне все равно лучше найду какую то лестницу ой да ладно из за чего ошибка то ну ок если я нажму эту пустую кнопку то что будет что еще за мистер стэн а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а меня это пугает надеюсь что это не вирусная хрень чтая я я я а я не успел написать слово, а уже на следующее слово перескакивает, и где таймер? Меня уже это пугает. Как это пройти? В смысле? Блин, нельзя продолжить. Ладно, выключу комп, пойду погуляю. Продолжаем. Ты Ты теперь все Мне страшно. Помогите. Эх, придется набрать свое имя. Ты м я обосраялся благо ошибка меня спасла